Все зависит от степени обвисания кожи, особенно после родов, многоплодных беременностей, когда самым оптимальным выходом будет пластическая операция. Если мы не говорим про такие крайние случаи, конечно, мы можем и будем сокращать избыток кожи, делать кожу более ровной, более плотной. Здравствуйте, в этом ролике вы узнаете, как подтянуть кожу на теле без операции. Досмотрите этот ролик до конца, чтобы не пропустить самое важное, и поделитесь этим роликом с друзьями. И вы можете скачать памятку о том, как предотвратить обвисание кожи, нажав на ссылку под этим видео. Также по данной ссылке вы можете записаться на консультацию. Кожа – самый большой орган, которым мы с вами обладаем. И самый большой гормонзависимый орган. Поэтому все, что связано с нашим гормональным статусом, а с ним связано абсолютно все в нашей жизни, начиная от колебаний менструального цикла у женщин, беременности, лактации у них же, начиная с вопросами взросления и старения, когда меняется гормональный фон и у мужчин, и у женщин, все это однозначно сказывается на том, как выглядит наша кожа. И, соответственно, кожа стареет тогда, когда она не дополучает необходимых гормонов, необходимых витаминов, минералов и так далее. То есть самый большой орган и самый быстро отвечающий на все дефициты, которые у нас могут быть. Пока молодой организм и, скажем, вот вдруг человек полный внезапно и много похудел, кожа успевает сократиться за тем дефицитом тканей, которые были под ней, но не всегда она успевает это сделать. И с годами, к сожалению, кожа становится это сделать сложнее и сложнее. Поэтому мышцы вроде сократились, подкожная жировая клетчатка ушла, а кожа уходит до определенного момента. И наступает тот самый момент, когда она уже говорит, у меня не хватает собственных ресурсов, я не могу больше сократиться. И это основная проблема, с которой к нам приходят пациенты. Все зависит от степени обвисания кожи, потому что бывает такое избыток кожи, особенно после родов, многоплодных беременностей, когда самым оптимальным выходом будет пластическая операция.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 И эта проблема, к сожалению, достаточно частая и не очень легко решаемая. Вот именно с этой проблемой к нам пришла пациентка достаточно молодая, 23 лет, со времени родов прошло уже 4 месяца и кожа никак не хотела сокращаться. Ситуация была фактически критической, потому что ей нужно было ехать на море. Она свой живот просто укладывала в плавки, и таким образом она могла каким-то образом нивелировать ту эстетическую проблему, которая ее очень волновала. Мы нашли решение в использовании аппарата и методики Эксилинс. Перед этим предварительно наш эндокринолог назначил ей препараты, которые заставили ее кожу быть чувствительной к тем, к тем процедурам, которые мы ей назначаем, и вкупе вот такая готовность кожи и аппаратная методика, которая позволила не только сократить кожу, но и убрать лишние подкожные жировые клетчатку, лишний жир в тех местах, которые были не нужны, позволили нам в течение 8 процедур, в достаточно короткий период времени за 2,5 месяца привести ее кожу фактически в порядок, и поэтому высокие плавки, убирающие все ненужное, были уже не нужны. Процедура Exilis. Процедура радио- ультразвукового воздействия, то есть в одной процедуре мы с вами используем два вида технологий – радиочастотную, которую мы любим давно и используем многократно, и ультразвукового. И вот эти два вида воздействия дают синергизм, который кратно усиливает эффективность каждой из них по отдельности. Как и любая процедура в медицине, не устает это повторять. Процедура будет безопасной при грамотном подходе специалиста. Эта процедура подходит абсолютно огромному диапазону возрастному наших пациентов и от совсем молодых, ну, например, молодые мамочки, которые только что родили, и для более старших пациентов, которым необходимо решить вопросы с эластичностью кожи, с плотностью кожи, с гладкостью, упругостью то есть пациентам в совершенно разных возрастных периодов. Как и все радиочастотные методики, эта методика просит в воду. И поскольку эта методика сопряжена с разрушением жировой ткани, которая выводится в кровяной рост а лимфатической, чем больше пациенты будут пить, тем быстрее они будут выводиться, тем более эффективно и безопасно будет процедура. Поэтому, конечно, питьевой режим здесь имеет значение. У этого аппарата есть два основных механизма действия. Первый. Это, скажем так, разрушающий. Мы разрушаем так называемый плохой коллаген, и за счет его разрушения мы формируем в коже ответ, то есть это такая а, негативная стимуляция, когда через разрушение мы стимулируем правильные воспалительные процессы в коже, которые в конечном итоге приводят к появлению правильного коллагена первого третьего типа. Это с одной стороны. С другой стороны температура, которую мы с вами набираем, температура она клинически выверена, давно это 42-45 градусов, является стимулирующей. Мы стимулируем опять-таки образование правильных коллагеновых волокон и образование фибробластов активных, правильных, красивых, хороших, которые опять-таки сделают кожу красивой, сократят ее, уплотнят и выровняют. Тот процесс, который направлен на липолитический эффект, это процесс э, гибели жировых клеток, апоптоз этих жировых клеток, это пиролиз жировых клеток, он происходит под воздействием температуры, которая заставляет разрушаться мембраны жировой клетки, вследствие того жирные кислоты попадают опять-таки в мифатическое русло и нашим организмом выводится. И в этом случае, когда происходит апоптоз жировых клеток, они заново не рождаются, необходимо помнить о том, что количество жировых клеток у нас с вами в организме стандартно. Оно не увеличивается с годами, мы можем только уменьшать их вот такими способами, увеличивать – нет. Но мы можем кормить эти жировые клетки, тогда они становятся толстые, большие, некрасивые, и мы становимся с ними ровно такими же. Не так давно я, у меня была проблема с кожей из-за того, что я похудела. Я решила записаться на процедуру в клинике актив. Ощущения к ней, конечно, были очень необычные, а, такое легкое тепло. Но самое главное, это то, что я а, заметила очень быстро заметила результат. Кожа действительно стала более упругая, а, как-то подтянутая, такая гладкая. И... Я сейчас всем рекомендую, всем своим подругам, которые имеют схожую проблему. Процедура проводится через специальное средство, посредством которого и ультразвук, и радиочастотное воздействие попадают туда, куда нужно. Есть определенные манипулы, которыми начинает обрабатываться поверхность, необходимая для нашего воздействия. На манипуле есть температурный датчик, который как раз говорит о том, что наша э, частота наших воздействий, скорость наших воздействий достигла определенного максимума необходимого нам мы должны выдержать эту температуру в течение определенного времени. С помощью этой насадки совершаем круговые движения, таким образом потенциируя, набирая необходимую температурную сумму, и когда она набрана, процедура считается завершенной. Процедура Экселис абсолютно безболезненна, потому что на рукоятке есть датчик, который следит за температурой, потому что есть датчик в рукоятке, который следит за тем, чтобы у оператора было плохо. Плотное прилегание с кожей – это очень важно для того, чтобы было и безопасно, и безболезненно. И, кроме того, существует специальная система охлаждения, которая обманывает нашу кожу, говоря о том, что есть холод, и процедура совершенно приятна. Ведь наша задача работать не на поверхности кожи в данном случае, а несколько глубже, потому что поверхность кожи это, в принципе, уже отмершие клетки, а нам-то надо работать с красивыми, живыми, продуктивными. В этом плане Экселис и безопасно, и приятно. Процедуры Экселис мы рекомендуем пациентам уже не с такими выраженными подкожно-жировыми отложениями, как, скажем, как мы работали бы с Ванкишем, а пациенты с более умеренной подкожной жировой клетчаткой, которым нужно не просто убрать объемы, а процедура Экселис прежде всего убирает объемы, но при этом след за этим сократить кожный покров, то есть уменьшается подкожно-жировая клетчатка и, я, наверное, скажу, не очень красиво подсаживается кожа. Такой вот двойной эффект ⁇ качество кожи и уменьшение объемов тела. Если мы говорим про пациентов, например, послеродового периода, когда кожа атонична, мы стимулируем в том числе и тонус кожи. Курс процедур Экселис от 4, периодичность один раз в 1-2 недели, в зависимости опять-таки от исходных данных нашего пациента. А эффект заметен фактически сразу после первой процедуры, потому что вот это воздействие на разные звенья, на разные уровни нашей кожи дает фактически сразу эффект и он усиливается в течение 3-4 недель после проведенного курса процедур. А если мы говорим с вами про липолитический эффект, то здесь, как всегда, гибель жировой клетки у нас наступает только на 3-4-5 недели после процедуры и продолжается еще в течение месяца после курса. Здесь на быстрый эффект мы с вами рассчитывать не будем, зато он будет долговечный и верный. Процедура на аппарате Эксилис является одной из ключевых в комплексе Body to Life, который мы рекомендуем. Потому что, конечно, кроме того, чтобы мы работаем с подкожной жировой клетчаткой, мы должны работать и с качеством кожи. И более того, когда мы начинаем работать с этими методиками, мы обязательно должны наших пациентов поддержать изнутри. То есть мы превентивно, заблаговременно назначаем нашим пациентам определенные витаминные комплексы, микроэлементы, то, что им необходимо. для